Мотор, поехали. Сказать по чести, я... Так, кто командует? Командует хлопок. Мотор, поехали. То есть, я говорю, там поделись рецептом, я запишу. Гриша достает телефон, говорит, я тоже запишу. Ты представляешь? Вас... А, Единственное, что уже мука... Ну, нормально. Ничего, ничего, нормально. А теперь конкурс, ты говоришь. Да. А теперь, ребята, конкурс. Хлопнет, ты шлопаешь. Ну а как же? Я же ВДВ следуюл. Отлично. А кого мы кинем под танк ВДВ? Ну, наверное, самого крупного, Илюха, тебя. Конечно, тебя. Я пошел домой. Так, все. Мотор. У меня вопрос только, а вот на следующую свадьбу. Ой. Да. Полная импровизация. На каждую новость дается три слова. Потом они формат сменили, я ушел оттуда из той передачи и понял, что на, свадь... все, на вы, свадьбах ва... хорошо платят. Итак, ажамбальвахамбаранбарасиндак. <шиф> ничего страшно, ты видишь. Ничего, можно мучиться, можно мучиться. Прям Конечно, нормально все, я уже мучиться. тут немножко, <шиф> немножко сейчас, да, там, сейчас, прям проминай, да, чтобы выторю, тесто было прям плотненьким, сейчас. да. А, я хлопаю. извините. <х injustice> Мотор, еще дубль? Да, еще дубль, Слушайте, а да, где шекер? Я за шекером пошел. Да, один дубль, один дубль. Гриша, трррр. Давайте еще раз сделаем а, откуда? Да вот прямо отсюда. Кто правильно ответит в комментариях, тот получит приз от шоу Кадиллак для мамы. И станет пятым участником группы Нана. Саша, в кадре нас фоткай. Отлично, вот это вот. давайте. На наших глазах, на наших глазах. Это был просто кадр, да. На наших глазах были пригодны. 45 тысяч рублей. Итак, 45 тысяч долларов, да, друзья. А, это в долларах? Да, естественно, а -а -а -а. в долларах. В долларах. Ну, вот в долларах. А -а -а, отлично. Валера выжжал, будь здоров. Ну-ка. Ребята, дубль 2. И он же крайний. За мыши журом, не кратите, новая фишка. Он лет 5 уже новую фишку продвигает. Извините, ради Бога, это штусовщик. Все в башке переменилось. Извиняюсь, конечно, но передают привет тебе, Гриша. И мы передаем привет. Кланься, кланяйся от нас. На Гришу смотрю, подожди, давай. Сейчас, Гришу, сам понимаю. Рот уже сказал. А низкий, я... низкий поклон передавай. Все-все-все. Да, Роман Будников, Роман, спасибо. Отвели Роман Роман душу. Спасибо. Рома, Рома. Что ты творишь? Давайте Роман унимаешь. Будников и поаплодируем в конце концов. Да. Давайте, Рома! Рома, Будников! Спасибо, друзья! Спасибо! Еще раз. Роман Будников, спасибо! Да, Роман спасибо, Будников. друзья! Было очень приятно. Давайте начнем опять. Почему вы называетесь 50 мама? Или я у меня украл мою храбрость? Срезать его Да ладно, вот это круто для летополярий. Давай, давай. -най -най -най -най -най -най. Так, коробочку. Коробочку же возвращаем. Не -не -не, это ваша, Валь. Ну что, ребят, по-моему, это было просто великолепно. Это было как во сне. Давайте.